Всем привет, друзья. Пришла я с Андреем в клевушок. У нас, короче, коза, как говорят, окатилась. Первородка. Сами знаете, что она молоденькая у нас. Троих принесла, но одну девочку, две девочки и одного мальчика. Девочки все ушли, как говорится. Мальчик остался самый живучий, слава богу. Сейчас объясню, почему, да. Андрей уже сразу... Вторая девочка, короче, она прям, она в рот не брала, даже птичку ничего не кушала, она вообще отворачивалась. А третий был как маленький щенок, короче, недоношенная. Ну, это... Слава богу, говорю, козленок хоть выжил. Сейчас я покажу его, он сейчас кушает как раз. Вот маленький. Он еще и хвостиком играет у нас. Манька дает кушать. Слава Богу. Да, Маняш? Андрей поддаивает ее. Молочко хватает. Малыш. Теперь он сам кушает. Андрей три дня бегал, все кормил. Козеночка, каждые три часа. Как она окатилась, мы домой принесли их, чтобы они высохли, подсохли. Но я так и подумала, что эти две девочки, они не, жиль... не жильцы, короче. Я испугалась, думала, Манька не сможет. Слава Богу, она смогла. Родила Сама. Я этому очень рада. Снег. Mm. Mm. Андрей mm. поет с ее соленькой водичкой. Да она так тыкву кушает. Очень любят тыкву они. С бяшей. Ой, ты поем, да? Ты поел, пирцовсик, ты поел, мой маленький, ты поел. Он еще слабо, слабенький, третий день с чертой. Он вообще лежал. Да, лежал. Теперь он стоит, он играет хвостиком. Да. Вот. Белый-белый, Занинская порода. Мама с папой занинцы Я тоже, скажи, Занинский мальчик Хвостиком играет Как маленький собачок У него рожки будут, Андрей? Видишь? Тоже Ты-то чё? Тоже Занинская порода? Да, без другая. Или титьку хочешь тоже пососать? А, Что тут? там? А -а -а. Кушай, кушай. Моя. Да, да. <coughs> Пристроиться хочет. Что хочешь? Да, да. Что вы думаете, <coughs> Боня? Хочет а? Тить хочет? Что, Боня? Говори, говори. Мы тебя <coughs> слушаем. <смех> <смех> а, что такое, говорит? Я не поняла. Здесь, сон, играет. Ну что? Замерзла, что ли? Да? Не пугай, малыша. Эту гашку сниму. Ч он там? Че хорошее, че то а -а -а -а. Кушаешь, да, мужик? Ну, кушай, кушай. Играть начал, чуть покушал. Он же начинает сам кушать, да, Андрей? Манечка, хорошая девочка у нас. И доить дает, молодец. Ч угрыз Твоё? Йо? Ну, давай сам, сам-сам. Ищи, ищи. Ну так кушать, все он уже. Ага, молодец. Сейчас бегать начнем. Все уже, У нас уже это, 4 дня уже. Отошел. Он вообще стоять не мог. Селенок не было. Но кушать сразу кушать начал. Молодец. Папаня. По нему, да? Он же не видит его. Он же тебя видит каждый три часа. Так и держал. Он на руках лежал есть. Да, он лежал. Сейчас вс. На весу кормил. Ага, я ж знаю. А? Первый день бежал. Три а? дня каждый три часа а был. Сам поел, походу. Не хочет. Уходит. Чмукает. Не хочет. А, сам, сам. А, ага. Играет только. Видишь? Ноги-то длинные, санинские. Да. А, а они такие ведь. Хозяин-то, помнишь, покупали? И говорят, хоть сколько корми, они гончие, порода у них. Они худые, как это... Э, как его... Кипарисы. Она, да, значит, серый там. <laughs> да, mm -hmm. все лопанул. Да у него ⁇ живот-то есть, смотри. Хвост, вон, где а тут-то пузо, вон там есть. Все вниз спустила. Okay. A -a. Ой, некогда, она дыню кушает. <laughs> Морисскую дыню. А -а -а. Сейчас бегать начнет, хулиганить начнет. Ой, ой! Будешь, да? Да, он русский, ты видишь. будешь. Ну, Пяша первый день-то, ой, она родила, кошмар был. Да. Раз. Нужно знакомиться. Да. У нас новенький появился, скажи, новенький. Все, поцеловались, все полюбились. Ой. Вот так разговаривают они. Она картошка скандикор вам фигачит. Смотрите. А я с этим с другами перемешала и первый раз сделала. Да, она любит. Ну слава богу, у нас да, козы-то. Это Мариску тупу есть. Yes. А я мориску эту дыню. Всё. бегай ладно хоть это тепло сейчас не минусовая ну вот друзья я им показала познакомились вы с нашим козликом имени пока никакого не дали так как э, маленький еще чтобы ой смотри он ходит сегодня будем ужинать вот этим и сварила два дня подряд а, не два дня подряд а, пока два дня пьем это компот сварила свежий сегодня яблочные последние яблоки высушены очень вкусно получается детям очень нравится отварила и будем пить место чая детишкам так, в принципе, ага. вот и все. Боняша лежит на кровати, отдыхает. Стирка, сегодня была уборка. Да, Боня? Боня, да? Боня, скажу, да? Боня, скажи Гав да. Гав-гав. Боня гуляла у нас, гуляла. Надо будет перец пересаживать. Перец я поздно посеяла. Помидоры. Короче, ну слава богу, так. Сейчас покажу. Такой перчик. Да, я его пересажу. Он нормально будет. Он еще всходит некоторые. Короче, вот такие. Как, как бы так вот. вот. Идут кушать. Аминка болеет у нас. Дома сидит.